Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня достаточно интересное видео, потому что тоже поступает большое количество вопросов, что же делает Трамп, что он делает с мировой экономикой, что он делает с экономикой Соединенных Штатов Америки, Китая, как это влияет непосредственно на глобальные рынки. И давайте поговорим непосредственно именно на эту тему. Итак, что же мы наблюдаем в рамках действия господина Трампа, в рамках своей экономической политике, господин Трамп загнал себя в некую такую экономическую ловушку. И суть этой ловушки заключается в следующем. То есть, если вспомнить, с какими лозунгами господин Трамп шел на выборы, это были основными лозунгами, сводились к тому, что, во-первых, я увеличу рабочие места, у вас очень большой, товарищи, государственный долг, неприемлемый, размер государственного долга непосредственно нужно сокращать, и это неправильно, да? то есть мы абсолютно всем должны, поэтому давайте, то есть вот два, два основных тезиса, да, первый тезис, что я взбодрю экономику Соединенных Штатов Америки, никакого кризиса не будет, и второй это, соответственно, то, что я буду сокращать государственный долг Соединенных Штатов Америки, потому что он занимает сверхвысокие объемы и очень быстро растет и увеличивается. Если посмотреть в суть этих предложений и посмотреть, какими же способами господин Трамп решал, планировал решить эти вопросы, то есть первое, что он сделал, да, с каким лозунгом ушел, это снижение налоговой нагрузки для американских корпораций. То есть, э, э, такие популистские заявления, которые шли, которые ему, что называется, предъявляли, и он вынужден был это реализовать, и, по сути, первые полтора года он потратил на то, чтобы ввести вот этот вот законопроект о сокращении налоговых отчислений со стороны американских корпораций. Э, к чему это в итоге привело? Действительно, закон был принят, компании получили налоговые льготы. Мы сейчас не будем, наверное, рассматривать вопрос, к чему это привело на фондовом рынке. Давайте поговорим именно про экономику Соединенных Штатов Америки, про действия Трампа и к чему это глобально непосредственно приводит. Итак, к чему же это привело? Это привело к тому, что если ты осуществляешь налоговые льготы как государство, то в этом случае ты как государство отказываешься от того, что компании будут платить тебе налог. И логика Трампа заключалась в следующем. И, он, и ему задавали такой вопрос. Если ты не идешь налоговые льготы, как ты будешь пополнять государственный бюджет с тем, чтобы погашать задолженность Соединенных Штатов Америки? Потому что задолженность правительства Соединенных Штатов Америки погашается за счет поступлений, которые у тебя есть как у государства. А откуда у государства поступление денежных средств? Это налоги. Налоги с корпорацией, налоги... Э с физических лиц. То есть, чтобы увеличить размер поступления, чтобы быстрее расплатиться с долгами, соответственно, тебе должно быть больше налоговых поступлений, а ты даешь налоговую льготу. На что Трамп говорил, да, ребят, мы сейчас недополучим прибыли, потому что мы предоставим эти налоговые льготы, но у компаний появятся дополнительные деньги, они создадут производство, они закроют производство в Латинской Америке, они закроют производство в... Китае, потому что мы обложим это дополнительными торговыми пошлинами, и в этом случае производители вернутся на территорию Соединенных Штатов Америки, создадут рабочие места, создадут новые производственные линии, будут хорошо зарабатывать, и в будущем эти налоги непосредственно увеличатся. Что же мы получили по факту? По факту мы получили, что... Э Денежные средства, которые получили компанию в, в, в качестве а, налоговых льгот, они не пошли на реальное производство, и они не пошли на создание рабочих мест. Соответственно, зарплата от физических лиц, от, от, от вновь созданных рабочих мест не увеличилась, а чистая прибыль компании особо не росла, ну, многие об этом экономисты а, заявляют и говорят и обращают на это внимание большая часть этих средств пошла на обратный выкуп акций с рынка да и это привело к росту фондового рынка Америки но поступления бюджет бюджетные увеличились соответственно долг начал увеличиваться если посмотреть на то что происходит с государственным долгом при трампе он продолжает расти в августе причем вообще получил полный картбланш со стороны парламента Соединенных Штатов Америки, Конгресса, Сената, все это было одобрено, то есть увеличили лимит на следующие полтора-два года, то есть трать сколько хочешь, больше к этому вопросу подниматься, возвращаться не будем. И что? То есть компании производства не сделали, прибыли они больше зарабатывать не стали, полученные налоговые льготы направили на выкуп собственных акций. У государства дефицит бюджета растет. Как закрывать дефицит бюджета? Тебе нужно... То есть дефицит бюджета ты можешь закрыть двумя путями. Или увеличить доходы, или сократить расходы. Соответственно, увеличение доходов – это увеличение налогов. Налогов ты не можешь сам по себе увеличить, потому что ты до этого полтора года первых полтора года своего президентского срока потратил на то, чтобы снизить налоги. Тебя, в принципе, не поймут, что ты творишь, если ты сейчас повысишь обратно налоги для корпораций. Второе, поднять налоги для физических лиц. Но ну, извините меня, физические лица – это электорат, а у тебя сейчас, соответственно, предвыборная стадия. Как ты можешь повышать налоги для физических лиц? То есть ты налоги повысить не можешь. Сократить расходы? но ну, извини меня, основные расходы куда идут? На поддержание низкого уровня безработицы со стороны государства и на какие-то военные расходы, причем достаточно существенные. Военное лобби, которое, возможно, и привело тебя к власти. То есть ты тоже этого сделать не можешь. И получается, что единственный выход со стороны Трампа, что он мог предпринять, что он мог сделать, он всех поголовно обложил торговыми пошлинами. То есть он повысил пошлины для Китая, он повысил пошлины для России, для Европы, для Латинской Америки. В большей или меньшей степени, да. то есть в общий размер дополнительных поступлений в бюджет от введенных налоговых пошлин наценивается там порядка 400-500 миллиардов долларов да? то есть потому что у тебя выпали значительная часть доходов ты привел налоговые льготы и все бы и хорошо но как это отразилось на мировой экономике то есть фактически что это значит это значит что импортные товары те же самые китайские где создавалась прибавочная, сторона, прибавочная стоимость Китая непосредственно. Что Китай получил? Китай получил, что ему нужно. То есть эти деньги должен заплатить Китай. Китай, соответственно, первый, сначала ответил со, соизмеримо, да, то есть на, ну, на, по 50 миллиардов они обменялись пошлинами. Потом Трамп увеличивает размер. И дело в том, что китайцы ответить соразмерно на увеличение данных торговых пошлин они не могут. Да, то есть Потому что Америка не импортирует такой объем товаров, как импортирует Китай в Америку. И поэтому соизмеримо ответить не может. И что, по какому пути китайцы пошли? Китайцы пошли по пути девальвации юаня. То есть, чтобы юань стоил дешевле. И конкурирует в этом случае. Да, он платит вроде бы доллары дополнительных торговых пошлин, но при этом себестоимость в долларах у него снижается, и все равно прибыль у Китая сохраняется. Я также, в принципе, это уже упоминал, к чему в конечном счете это приводит. В конечном счете это приводит к двум составляющим, то есть повышение, торгов... повышение пошлин на возимые китайские и европейские товары со стороны Соединенных Штатов Америки, что неизбежный фактор, так как это единственный шанс пополнить государственный бюджет США, приводит к тому, что стоимость товаров в Америке непосредственно растет. На размер повышаемых пошлин, да, то есть вряд ли производитель будет самостоятельно это платить, он все равно это отнесет на потребителя, все эти торговые пошлины. Рост стоимости товара за счет пошлин – это разгон инфляции. Разгон инфляции это соответственно как вывод, то есть чтобы тебе погасить высокую инфляцию, ты вынужден будешь повышать процентные ставки. А рост процентных ставок и дорогие процентные ставки это по сути снижение потребления и рост уровня безработицы. То есть своими действиями господин Трамп саму собственную экономику Соединенных Штатов Америки вгоняет в кризис, помимо всего прочего еще и настаивает на том, чтобы Федеральный Резерв опустил процентную ставку чуть ли не до нуля. Или увел по принципам европейского Центробанка в отрицательное значение И тут э, аналитики вообще не знают, что произойдет завтра, э, как отреагируют рынки, к чему это может непосредственно привести. То есть первый фактор – Трамп сам губит собственную американскую экономику своими действиями, то есть, которые он не может не совершить. Второе наряду с торговыми войнами фактически мы сейчас видим и должны констатировать, что уже начинает развязываться валютная война. Валютная война это когда э, мировые страны по очереди в догонку друг за другом начинают девальвировать национальные валюты, потому что у них ничего другого не остается, когда ставятся заборы, когда обрастают торговыми пошлинами, заградительными, да, для того, чтобы конкурировать, прорваться на этот рынок, на большой рынок, на объемный рынок, да, то есть объем потребления в Соединенных Штатах Америки самый большой в мире, на этот рынок потреблятели да, хотят прийти все непосредственно, и они будут стремиться, а так как, если по После торговой подняли, они будут девальвировать национальную валюту. Что мы, в принципе, и видим, что китайский юань, допустим, за год-полтора девальвировался с пяти юаней за доллар да, то до района 7. То есть, фактически, достаточно существенно они девальвировали, потому что они по-другому ответить не могут. То есть, вот что творит Трамп. Вот куда вгоняет Трамп мировую экономику. то есть Очень много уже есть сигналов со стороны еврозоны, со стороны азиатского региона. И в Америке, в принципе, уже есть сигналы, которые свидетельствуют о снижении экономики Соединенных Штатов Америки. То есть, очень и очень сильно пахнет жареным. При этом мы входим в новый, новую фазу делового цикла, да, то есть у нас начинается Новый Деловой год 2019-2020. И хочется быть подготовленными в этой ситуации, хочется поделиться своими мыслями, настроениями, что происходит, почему происходит, к чему, в конечном счете, может привести. Поэтому я решил организовать бесплатный вебинар о том, как сделать. 2020 год успешным в плане инвестиционной деятельности, на какие активы обращать особое внимание, когда возможно перекладываться, из каких активов. Я приглашаю вас принять участие в данном э, вебинаре бесплатном. Ссылка на регистрацию находится внизу под данным видео. Э, проведем увлекательные два часа, где я расскажу свое видение ситуации, как я буду на эту ситуацию реагировать. Возможно, вам это сможет пригодиться. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего. Увидимся на вебинаре.